Здравствуйте, меня зовут Виктор, я из Алматы, и я хочу оставить этот отзыв о ретрите в Эквадор с Павлом Дмитриевым, о про Айваску и про те вещи, которые тут с нами происходят. Это очень здорово, и нам очень важно оторваться от своей обычной жизни, чтобы понять, принять что-то новое, чтобы познать себя, чтобы увидеть, насколько мы живем, в чем, в чем мы вообще живем, и живем ли мы вообще или нет. Особая благодарность Павлу Дмитриеву за то, что он сам это все прошел, сам это все подготовил. Отличная организация, Мне я просто балдею. Вообще не могу выразить словами те чувства и эмоции, которые я испытываю от общей организации, от общего процесса. Всем спасибо.